Сегодняшняя Одесса. Мать с сынишкой пришли на выставку современного оружия. Маленький Семочка заинтересовался зенитными ракетами и спрашивает у дежурного офицера. Дядя, а для чего эта ракета? чтобы сбивать самолеты. «Ой, правда? А сбейте вон тот, который в небе пролетает!» Мать вмешивается разговор. «Не делайте этого, товарищ военный, пока этот сопляк не скажет «пожалуйста!» «Сколько тебе можно говорить за вежливость, Йосик!» Поезд «Одесса-Москва» пересекает российско-украинскую границу. По вагону идет украинский таможенник и кричит «Валюта! Иконы! Наркотики! Оружие!» С верхней полки с большого водуна слышится хриплый голос. «Слышь, мужик, ничего этого не надо! Принеси две бутылки пива!» «Одесса. Сегодняшний день». Семену Маргулису очень не хотелось служить в армии. Чтобы его забраковала медицинская комиссия, Семен решил схитрить с анализом мочи. Взял немного мочи отца, сестры, собаки Эльзы и своей. Все слил и сдал. Через три дня на бланке Одесского военкомата пришел ответ – «Маргулис, у вашего отца простатит, сестра на третьем месяце беременности, у собаки Эльзы чумка, а вы будете служить за полярным кругом».